То есть с чем связаны болезнь сустава, да, mm -hmm. позвоночник, там, почки те же? Да. Ну, То есть вот так можно? Например, да. Так такая связь не случайная. Каждая чакра будет нас пролецироваться в определенном теле. Соответственно, чакра проявлена в теле человека. Это как входы и выход, как портал выхода в определенную зону. Если в теле человека начинаются какие-то определенные проблемы, то по локализации этой самой проблемы можно определить совершенно безошибочно, на каком уровне сознания возникла проблема, первопричина болезни. И это как раз показывает связь чекральных структур и тонких тел. Давайте поговорим снизу вверх. Я обещаю, что я затрону все болезни, ну, которые ну, только да, да, да. бывают, но возьмем, скажем, так очень часто распространенную болезнь суставов, ног. Невозможность ходить по земле говорит либо о том, что земля отказывается давать тебе энергии, либо что ты твое сознание считает, что ты идешь неправильным путем, Причём идешь уже настолько давно, настолько давно, что это уже проявилось на уровне физического тела, потому что свой путь или не свой, это вопрос каузального и ахиального плана, а вообще реализации. Если уже на теле это дело спроецировалось, то проблема это заключается очень давно, не вчера началось, и даже, возможно, не 10 лет назад. Возможно, когда ты приняла решение переехать на другую землю, сменить профессию, выйти замуж, жениться на том или на сём. И это был в корне неправильный поступок, который полностью переписал твою судьбу, полностью ее предотвратил. Как правило... Также суставы могут болеть, если человек взвалил на себя непосильную ношу, то есть он взвалил на себя обязательства, которые его сознание не может потянуть. С точки зрения безопасности, с точки зрения эфирного плана, а потом физического тела, он начинает сигнализировать, ты взвали на себя слишком много, тяжело нам с тобой будет все это делать. Бывают такие случаи, они бывали в моей практике также зафиксированы, когда проблема у человека с суставами и с ногами была не персональная, а что называется родовая такая, родовая кагническая проблема, у всех что-то случалось с ногами, либо ломали в одном и том же месте, либо вообще отрезали, все мужчины без безногие по какой-то причине. У женщин начинали болеть и пухнуть суставы. Здесь проблема, если такая проблема, которая вот, вот такого плана передается породу, породу, то здесь проблему надо смотреть лучше. Все. Скорее всего, пращу сделал что-то настолько недопустимое. Настолько страшно, что его, что называется, земля не носит. Сама Земля его отвергает, сама Земля не дает ему энергии. Это, как правило, связано с каким-то осквернением Земли, причем очень таким глобальным осквернением. Кровь пролитая, убийство, вырубка леса, ну, что-то такое, загрязнение воды, то есть ну, очень серьезно чем такое действительно глобальное, что Земля или духи этого места, на котором живут, проклинает весь род, и проклинает всех потоков. Не часто, но такое бывает. Люди же как относятся к окружающей среде. Да? Иногда бывает, что они совершают что-то совершенно из ряда что меняет полностью экологию, что меняет полностью пространство. Земля не носит, про таких людей так и говорят. Их не носит земля. То есть с суставами ног и уход, Вот, как правило, эти три причины. Если болят суставы рук, и начинают кухнуть руки, болеть болеть руки, становятся недееспособным, выход, выход здесь такой же достаточно простой, ты делаешь что-то не то. То есть не идешь, а именно делаешь что-то не то, и что-то давно не то делаешь, раз уже начали болеть руки. Процесс деяния руками, как правило, это Уровень касты земледельцев, они что-то важное оставляют после себя, какое-то какое материально-предметное обозначение. Если ты принадлежишь касте земледельцев, и у тебя болят руки, то это значит, что ты не делаешь то, что должно происходить. А если ты принадлежишь более высоким кастам, и у тебя болят руки, то здесь обратный результат. Ты что-то делаешь такое материально-предметное, чего делать совсем не должна, то есть не туда вкладываешь время не должна ты этого делать, если находишься на уровне каста у тебя падают руки, соответственно, не то руку, как ты держишь, надо меня держать, а ты говоришь. Не Неправильный постановка вопроса. Дальше, вопрос о онкологии в последнее время очень Проблема эта, вообще она не вчера, конечно, взялась, да, и онкология и была, просто, скажем так, как говорят доктора, нет здоровых людей есть недообследованные, вот, то, то же самое и с онкологией, она была всегда просто вопросы ее диагностики и лечения, да, они, как правило, в принципе, не стоят. Но тем не менее, онкология это. Тяжелейшее поражение на уровне клетки, то есть на уровне первой чакронного ткани. Как правило, возникает подобное заболевание, если ты живешь на земле, которая с тобой совсем не совпадает. При этом при всем же земля может быть заражена, земля может быть осквернена. И она теряет в этот момент свои частотные характеристики. И после какого-то момента она перестает с тобой совпадать. То есть ты с ней всю жизнь прожил, все было в порядке, что-то случилось на этой земле, и она поменяла свои частотные характеристики, она перестала с тобой совпадать. То есть она перестала тебя, тебя усиливать, она наоборот подъедает тебя ресурсы. И у тебя образовываются заболевания. Вот это вот заболевание оно не возникает ниоткуда, то есть все, каждый, как мы все вносим в себе раковые клетки как минимум замедленного действия, они есть абсолютно в каждом человеке. Другое дело, что в каком-то они разобьются, обязательно, да? а в каком-то не разобьются. Сказать, что раковым заболеванием в основном в основном склонны земледельцам, наверное, будет неправильно. Хотя моя статистика говорит, что да, но не на сто процентов. Есть и купеческого засловия, есть и воинского, и правительственного засловия, которые заболевают этим. Изменение частотных характеристик Земли оно бывает по-разному. Вот самый классический пример это членов. В Брестской области, в Беларуси, где я достаточно часто бываю работаю, у меня была там возможность отследить, потому что там, конечно, с онкологией каждый второй, если бы каждый первый А все почему? Потому что в свое время прошла там эта радиоактивная, чтобы не пускать ее в Европу, ее превентивно останавливают в Брестской области. Потому что если бы ее туда пустили, то был бы такой скандалищей. В общем, никаких денег не хватило, нам ему контрибуции все же это делала. оставляли в лесной опыте. естественно, нашим не рассказали. Кого надо вывезли, а всем остальным, ну ладно, а вот и броня, а вот броня. Предполагаю, что земледельцам ничего объяснять и не надо. Поэтому те люди, которые там жили, которые попали под этот дождь под радиоактивный, которые попали под это загрязнение, это же не чувствуется, это животные чувствовали их, а сами они не чувствовали, они, конечно, были подвержены этим самым мутациям, в том числе и раковые мутации. Раковое заболевания передаются по генам, то есть по роду. Если у тебя есть кто-то заболевшего, соответственно у тебя и есть предпосылки. Потому что в нашем мире, мы с вами знаем почему, род, к которому ты принадлежишь, а его принадлежность к определенной касте, накладывает и на тебя очень так же отпечаток. отпечаток. Ты можешь, конечно, духом родиться в касте воина, но родившись среди земледельцев, ты до определенного момента будешь. Купцы более мобильны, сын могут не сидеть на месте. Воины еще более мобильны. Они там, где надо. Если купцы там, где хочется, или там, где выгодно, то воины там, где надо, в отличие от земледельцев, которые всегда на своем месте. Поэтому, когда заболевает земля, первым под удар, естественно, попадают земледельцы. Убеческое чутье может сработать, и они идут из пораженной зоны, загодя, да? а э, воины могут попасть, могут не попасть, они все перекатит воин, никто же своего дома почти не имеет. Поэтому, естественно, в зону поражения попадает именно э, земноводческое э, сословие. Э, Какая-то экологическая катастрофа меняется ее частотная характеристика. Проводились много, например, черномагических ритуалов, меняется ее частотная характеристика, устраивается какой-то животной могиле, меняется частотная характеристика из То есть причин, на самом деле, может быть очень и очень много. Потом все восстанавливается через какое-то время, да? но это время слишком велико, чтобы человек скажем так заметим вот это восстановление, несколько поколений человеческих, что в этой зоне прежде чем что-то восстановится. Загрязненная земля она всегда понижает свои частоты, она становится все ниже, ниже и ниже, пока не перейдет нулевой рубеж, и вместо того, чтобы отдавать она начинает забирать. И вот этот момент, когда происходит, она начинает отсасывать от всего живого. Там птицы не поют, деревья не растут, да, там никакой растительности, или растительность начинает как-то сильно очень мутировать. Да, а люди, они, мы же потеряли немножечко свою животную природу, в том числе и чунь, вот вот, где находиться опасно, а где находиться безопасно. Мы слишком привязаны к своему имуществу, и за этой привязанностью иногда не замечаем подсказок подсознания. И не улавливаем в тот момент, когда надо плевать на имущество, да, и руки в ноги уматывать с территории, на которой сейчас происходит вот такая вот рама. Это как понятие, вот представьте себе, что у вас на руке чем прыщ? Он пройдет, в коем случае вы его выдавите, зеленкой замажете. Но микробы, которые живут вокруг этого прыща, да, они очень сильно страдают, потому что они начинают умирать в больших количествах. Да, и для них, для них это микробное просто боль, катастрофа. А вы этого не видите, вот так и Земля не видит. Ну, что для нее человек, ну, тот же самый микроб. Она вдохнула, выдохнула, у тебя два поколения уже родилось и умерло, на один ее вдох и вот. Поэтому, конечно, у кого есть, скажем так, духи покровителей Земли, они тебя сразу предупреждают, сейчас лучше отсюда убрать. Но, Но если, уже заболел, не бесполезно. если уже заболел, не бесполезно, не бесполезно. Есть некие ритуалы, которые опять же связаны с тем же самым пластом, с пластом земли. Если заболел на одной земле, значит, оздоровлять надо на другой. Понятное правильно противоположие, найти землю, которую тебя будет не всасывать, как давать, договориться с этой землей, договориться, принести дары, договориться с духами да, и жить на этой земле, которая согласится тебя лечить. Таких историй на самом деле достаточно много, когда человеку ставили такое неизлечимое заболевание в городских условиях, он плевал на всё, уезжал куда-нибудь в деревню, типа, всё равно помирает, какая разница будет, а так по себе, мечту свою реализует, на кабанах схожу. Селился где-нибудь в деревне и через год он возвращался, и мы снимали диагноз. И этот случай не феноменальный, ни один, не два, не три. А действительно таких много, они просто чуют по, по интуиции своей, выходили в землю, которая соглашалась их увеличить. Та земля высасывала, а это отдавала.